Е. Б. Р. Икс П. Р. Сегодня в этой немыслимой битве схлестнутся максимальные аутсайдеры пика в сетевой рейтинговой игре. В левом углу ринга мамкин, EBR. а в правом углу ринга башню сносящий. x что же лучше, говно или дерьмо, TikTok или Лоботомия, ЕБР или XPR50? Погнали разбираться. Здарова, мужские мужчины! Сегодняшнее противостояние не случайно. Хочу начать с небольшой предыстории. Я думаю, уже многие успели заметить в королевской битве большое количество разбросанных ЕБР. Тварь, Я сначала не придал никакого значения этому факту, но потом, случайно, у меня в руках оказался ебарек, который стрелял так, как никогда раньше. Хочу признаться, я в свое время сделал не одну киноленту про снайперские винтовки, и только про ЕБР я никогда ничего не снимал. Ну, когда-то я предпринимал две попытки, но они оказались провальными, и в итоге я ничего не выпустил, потому что ЕБР был... ГОВНО ТУПОГО ГОВНА Но, как говорится, ничего не стоит на месте, и вот до ЕБР докатилась волна баф. Кстати, мужики, предлагаю вам не только кекать над мемными вставочками, но и немножечко просветиться по данной теме. Итак, давайте впитывать. Пехотный снайпер, или как его еще называют марксман – это военная учетная специальность военнослужащих рядового состава в подразделениях различных войск. Рядовые снайпера действуют в составе своего подразделения и являются неотъемлемой частью, в то время как офицер-снайпер зачастую действует в одиночку, является самостоятельной тактической и огневой единицей. Марксман – это метки стрелов, проще говоря, на средних и малых дистанциях. Соответственно, на таких расстояниях и специальное вооружение требуется, а именно марксманская винтовка. Марксманская винтовка, или Designated Marksman Rifle. Проще говоря, ДМР – оружие пехотного снайпера. Вот так совпадение. Занимающее промежуточное положение между обычным стрелковым оружием и тяжелым. Короче говоря, ни рыба, ни мясо, но со своими конкретными задачами. Так, на этом моменте, я думаю, нам чутка нужно передохнуть и чекнуть киноканал Мышк, на котором можно найти дохрена фильмов про баги, нычки, лайфхаки. Можно чекнуть хардкорные топы и чудесные сборки на Волынке. И, конечно же, можно поучаствовать в его конкурсе, который он только-только запилил. И ссылочку, как обычно, на всю эту движуху ты найдешь в описании. А мы возвращаемся к нашим марксманским винтовкам. Не надо иметь 15 высших образований, чтобы понять, что ЕБР и XPR являются таковыми. Они, можно сказать, в одной весовой категории. Игровые, тактико-технические характеристики, плюс-минус схожи. Но самое главное, это то, что с ЕБР сейчас играется по-другому. В прошлых сезонах она была просто ужасной. Ммм. Да. Но сейчас она может составить конкуренцию XPR. Я когда-то уже делал фильм про XPR, и с того времени мало что в ней изменилось. Мне кажется, с вводом в игру SKS в узких кругах запустилась тенденция на пушечки с активным тапом. Поэтому как никогда актуальна будет наша сегодняшняя битва DMR. Сразу recommendation лайфхак флеш-руэльтейшнс. Запомните, не нужно играть с этими волынами так, будто у вас в руках дробовик или ппшка. Только аккуратная игра на локации, на ближней и средней дистанции. Использовать тактику бей-беги здесь определенно не получится, ибо чуваки с автоматиками не дремлят. Эти ДМРки хорошо брать под саппорта, рашить мы не будем. Почему бы тогда всякую летающую поебистику не позбивать? Итак, начнем с е... ебэйр. Как я и говорил раньше, это была максимально грустная пушка. И вообще, я задавался вопросом, на кое черт она нужна в игре? Не такой хороший урон, нет патриков на дамаг, скорострельность тоже такая себе. Когда я в прошлом пытался записывать фильмы про ЕБР, то вот такие мысли крутились у меня в башке. Сейчас же ЕБР забирает врага с двух выстрелов. Сама сборка у меня выглядит вот так. Внимание, EBR это не полноценная снайперская винтовка, это, как я и говорил ранее, что-то среднее. Поэтому нет ничего противозаконного в установке на нее тактического прицела. Ну хуй нам! Остальные модули, мужики, ставьте по вкусу, главное смотрите, чтобы винтовку особо не задирала при тапах. Лично у меня в такой комплектации пушечку особо не дергает, играется комфортно, а главное стабильно. XPR в своем арсенале хранит боезапасы на урон, я естественно буду играть с ними, потому что благодаря им бывают моменты пролетания ваншотов, а в общих чертах она также огорчает вражину с двух пуль. И в плане гибкости с ней можно вытворять все что угодно. В прошлых сезонах я бы с полной уверенностью сказал, что Экспер лучше, сейчас же передо мной встала целая дилемма. С одной стороны EBR очень стабильно, с другой стороны у Экспер есть ваншоты и в принципе благодаря этому ваншоту, который бывает пролетает, кстати, можно играть в три пальца. Зато EBR просто стирает вражину в королевской битве. Я впервые не знаю какой пушечке отдать предпочтение. Ну как бы понятное дело, можно было бы их конкретнее столкнуть под ТТХ и выявить фаворита на схожей сборке, ну либо вообще без модулей. Но как они себя ведут непосредственно в бою, мы сможем прочувствовать. И тут вообще очень разный экспириенс, мужики. Так что я предлагаю интерактив. Давай поступим следующим образом. Ты юзанешь эти две пушечки, потом вернешься под этот кинофильм и черканешь, по твоему мнению, лучшую дымуэрку. И, естественно, майкнешь, что тебе в ней понравилось. Например, может быть, это будет экспер из-за своего боезапаса на урон, ну или там с ябарьком что-нибудь интересное произойдет. Винтовка, которая победит, попадает в кое-какой интересный топ, который я в ближайшее время для тебя подготовлю. Так, задание на сегодня у тебя уже есть, я вижу, что ты двойную сальто сделал и шибанул кулакич, я пошел писать сценарий к следующему фильму, сейчас взял твою руку и пожал, и с тобой все это время был огня.